Тут, короче, кара-кара. А, нет, подожди, это камачо. Не каркай. Камачо, хочу и каркаю. Мое видео, где хочу, там и каркаю. Хочу на видео каркаю, хочу в подъезде, каркаю, хочу в кустах каркаю. Изи, да, только я не в чек, я не целился в чек. Блин, я опять ни о чем. Да не четко он гладь! Что с руками? Я не знаю, что рука с жизнью руками. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Мимо! И всем здорово! Как можете заметить, видос опять вышел рано. Поэтому, что, советую подписаться, колокольчик поставить, лайкосик влепить. И, как и обещал, моя инста. Пум! Неждан. В общем, начинаем. Это уже перебор. Я шучу. Правда, ну, да, да. Ты палец Я он тоже, когда Мы зрители. Вот, ну, кроме девушки. Я тебя все Я тебя Я тебя да. Ну да. жрал. Что ты смеешься? Я тебя Я Я тебя хотел тебя Давай кинем друзья. А я хочу по лицу ударить теперь, и ч теперь? Я не хочу палец в жопу засунуть. Ну как бы. Ч-то такое. а Тормоза. Ты сейчас пройду с первого вообще на езде. Я только, короче, подумал, да, может, с разбега. Нет, ну не Там что-то И... палец предлагал, да? Да. Предложение в Сирии, да? Ну В В Сирии. Приезжай в Сирию. Братан, это можно сделать? Что, перепрыгнуть? Мне кажется, там это, там не особо, там забор мешается совсем. Я уже ничего платформа. взял. Нету там. Была. Тебе кажется? Нет. Она не могла исчезнуть, блин. Короче, смотри, я, уже я, я уже прошел. Маринки, я как сейчас уже... прилечу. Смотри, Давай. подожди, смотри, пожалуйста, мой ну... что я сейчас сделал? Ну. Понял. И не долет. Почти. Такое себе почти. Подожди. Куда? На крышу? На крышу. Блин, а здесь еще как-то он так это странно стоит. Хватит. Не хватило кольцо сделать, стой. Я yeah, почти. <coughs> Ладно. Сто ямба. Непрыни нормально, ну, нормально. Нормально, не себе. нормально. Да вполне все все нормально получается. <laughs> я почти прошел да, Блин, он а Я ему да. За то что хлеб. Так кризис за локачи, слышишь? А, я взял чай. На нафиг норм. Нар... А... Блин, взял да нормально прошел, господи спать ты можешь. Нет. <laughs> <laughs> че нет, че <laughs> Лошандра <laughs> что ли? Лашпендра? Это возможно. лохандра Сюзанна? Сюзанна, блядь. Ты Сюзанна? Сюзанна. Дверь открыта. как здесь проехать? Дверь открыта. Сюзанна. Нормально. Сам внизу. А, да. че отсюда? А, ты еще здесь. В смысле, сам внизу ты взял человек? Че больный? Не сам внизу. Поехал, дура. Не знаю. Братчик. Да, еба. Че, больной? Ты там делаешь? Смотри, я сейчас опять увижу. удивлю? Смотри, оп. Оп. Смотри, подожди, подожди, смотри, удивляюсь. Лайфхацк. Смотри, опять тебя удивлю. Ну, я смотрю. Не особо. Я застрял из за тебя. А, тут прыжечка Как ты гридишь, шаманка или как ты говоришь? Кто я? Ты ведьма. Не-не. Или кто там по-другому? Ведьма. Цыганка, вот. Цыган. Цыганк. Цыган. Цыганка. А не смотри мне в глаз. Да я не могу. Не смотри мне в ладонь. Не смотри, но палец. Да он кажется, сам знаешь где. И тебе не с него понюхал. Там, где не светит солнце. Мии. Так. В смысле? Чего? Что? У тебя что-то. Что там солнце светит? Нет? Ну и все тогда. Тогда все в порядке. Так. Понимаешь, тут все еще нет, не того. Нет чека. Откуда у тебя солнце светит? кому ты лечишь, блин. Без пятнадцати сейчас. Так ты у настоящая жизнь. Да. Чё ты городишь, мурузилка? Сам ты мурузилку слышишь. Ну хорошо. Мне нравится. Опа, это такое мотоцикл? Хотя бы не мудилка. Мудилка тоже немножко. Мотоцикл. Какой мотоцикл, блядь? Я не могу. Как ты это пошел? Обычный, а я косой. В смысле? Взял это прошло, там там изи массурим, но ты как-то приходился. Ты, ты как-то под как скраю колесами колеса проходил. Ну, я там объедину, ну, типа, проехал по этой штуке. Зачем? по, по, она по колесам пускай, она там как-то цепляется тупо. У меня вообще спокойно все. Пошло. Так, подожди, тут что-то так. Вот прям. Так, жди Мне меня, чтобы это... мы с вами вместе проходили все. Да блин, ты уже поздно. Все, вот ну подожди, ой, точнее, подожди, и все, и мы будем дальше, чтобы. Да в смысле, тут это, тут тоненько, я боюсь, чтобы ты, блин, вместе со мной по тоненько ездил. <с2> нормально. Да нет. Почему Мне ты убьешь? Да потому что ну тебя нафиг. Капец, я застрял. Ну так тебе надо. <с2> Ух. <блин. с2> Грязная сишка. А, нет, все нормально. порядке. <с2> а, все нормально. <Опа>. Изи, бризи. Ч ⁇ -то, Пере? Опять меня жду. Я... Все, я не взял есть. чек, жду. Тут, короче, кара-кара. А, нет, где это камачо. Не каркай. Камачо, хочу и каркаю. Мое видео, где хочу, там и каркаю. Хочу на видео каркаю. Хочу в подъезде каркаю. Хочу в кустах каркаю. Я не знаю, ты, думаешь, ты можешь, конечно, попробовать разогнаться и выпрыгнуть. На чек, как ты это любишь, конечно. Но я проехал по-человечески. Не успокойся, на такой, смех реально маньячный, мне аж страшно. Звучит личная информация, которую не стоит озвучивать. Блин. Ты розовая, блин, кончита, иди отсюда. Чего ты дура реально такая, блин? Помоги брату! Ты меня перевернул, шкура! Давай сним жопу! Гнида! Рифта! Какая Рифта? рифта? Ой, я упал на последний. Так тебе и надо, шкура, ничего. Шку шкура лысого езжай, тупо. Что ты хрю? Ты как? Ничему. Взял, да проехал все целиком я ты че разгон там взял слышь че ты разгон там взял я ж все видел че ты видел Ничего ты не видел иди отсюда ты че хочешь меня скинуть? Нет. Абсолютно неет блин стой да подожди ты уже чек взял да пёс а я к тебе хотел Ай, хрен с тобой. Я поехал. Загоню. Да, гонишь. Отгони! Ну, а, догони. А, я тебе не скажу, что там. <свят> <свят> <свят> <свят> а там ничего не было. А там, там кольцо, па... в которое я нет. упал. Не, не вре, я вижу, что ты сейчас опять отреспавлю ну, второй попал. раз. Я нет! Попал. Если только насквозь. <свят> <свят> Оу, <свят> я что-то тоже не, немножко насквозь. Так, хорошо. Промок насквозь. Зачем? Не знаю. Так. Я у тебя спроси. А я... Ой б*н, братан. Все, я за сей. Глади не обойдемся. А. Да изи. чё? Слышь, Глади. Есть Глади очень иди работает. Да? С первого раза братан. С первого раза Глади. Хорош. Я с... на дом ходу. Пф. Слышь, Глади очень хорошо. А вообще... Изи, да, только <laughs> не в чек я не целился в чек. Да. <laughs> Блин. И опять ни о чем. Я мимо. Да не четко он гладит. Что с руками? Я не знаю, что с ними руками. Мимо! Оба взя! Красавчик! Тут уже сложно, реально сложно. А тут куда? А тут. Эээ, я понял. Тут не тут невкусно. У нас вс вкусное, вечеринка вкусная. сложно реально. Да я заметил. А. Цыганка. Sheep, Цыганка. Почти, Почти. блин. Дич. Одним словом, дич. Почему? Воу. я чё, я чё идеально так ровно зарулил в чек со старта, прям по бустерам. Я срез по, короче. Все взял так. Я срез по, короче, разогнался просто вперед и резко повернул. И ровно почему-то прям вот четко так на чек вырулил. Окей. Okay. Дичь. Натуричь. Okay. Я тебя подожду. Ты достал, ты чуть не короче. короче, я тебя не жду, я понял. Я чуть-чуть пройду. А туда прохожу. Посмотрю, да? А, я почти, я ли не, не глади не хватило. Так, погоди. Как это сделать? Сугалька. За лайп хачить. Сугалька. Слово сугалька, я прилечу к тебе на лайе. Сугалька. Я сейчас прилечу, ну, Эй, как... мне? ты не учишь в другую сторону. Как специально. Как ты это делаешь? Не, не понимаю. Кажи мне, пожалуйста. Ну, прямо. Я умвар! Я умвар! Я умвар! Я умвар! Я умвар! Я Я Я Я Я Я Я так, так, я вот нужно чечевое Ой, не мы там... Там рядом, там, с, там рядом да с, с, с банком. Там. Опа! А я лайфхачу. У меня все хорошо. Я надеюсь, тут нету бустера. Я тебе потом покажу этот лайфхак. Обязательно. Не надо. Или нет? Я у сам неду. Хорошо. Ты не найдешь. Ладно, окей. найдешь. Он простой. Ну, вот. Ничего сложного, ничего секретного. Но автор об этом не позаботился. Где-то перекрыл этот лайфхак, а где-то не очень. Не Потому могу, что у самого, знаю, у что -то самого не, не получилось. Да ты серьезно? Ты первый да. глайд вообще на изи сделал, я там мучился. Так он уже реально там легкий. <къех> так этот еще легче. Какой легче, Мама, тут зернуть. Ладно, ладно мне залачило. <къех> Хорошо. <къех> <къех> вот тот, <къех> вот это Идеально. А что по скорости? Опа, Есть опа, что опа, по скорости. Опа, братан, братан, братан, братан. <къех> бери, бери, бери, бери, тварь тваль тваль бери, бери, бери тваль просто чек не взял тваль тваль тваль тупо тваль Леба. да куда ты он гладит вообще не, не так как ну <смех> вообще короче понял где мы с вами спамниться он в ту сторону начал гладить бредги на а блин никто не предупредил я обстановку развел <смех> <смех> мама сидела убежала бля. Так она подумала, ты пенсию у нее отберешь. Не кажется, не нет, с мотоцикла. Летаю. Натуря. Все, короче, у меня чек финиш, я ножками бегаю. Да, на мотоцикл. Зачем? Терек. Оп, ну, доп-парашт. Дополнить. А еще есть один третий. Возьми, да пройдем. Не, не гладил. Так ты не гладь. Смотри, куда я уже угладил. Да, блин, я не могу посмотреть. Не очень далеко угладил. Ну, дурный телефон. короче. Сейчас посмотрим. что бы ты понимал, смотри. Сейчас у меня еще грузит ёп твою мать. чё ты такой бистрый Ну давай. Ну вон, ровно же почти летишь. Братан, ровно. Братан, это я Нет, взял ты бы. Сейчас, ты ещё повернёшь. Я взял бы. <laughs> я да, взял потому что ты полчаса страдал хернй. <с>... Пока я тебя ждал, а когда я уже финишировал, <с>... ты, ты решил нормальную попытку сделать. Ты вообще, ты такой, я не могу. Вообще. А вот и все. Хорош. Надеюсь, вам понравилось. И вы поставили лайкосик и подписались. Все, надеюсь, следующий видос выйдет тоже пораньше и, скорее всего, это будет даже кс На удивление. Всем удачи, всем пока.